сходить на реку по реке походить, помахать вот оделся, бусов в сланцы без носков, сейчас штаны закачу, рукава закачу, по локоть и пойдем походим по речке пойдем вот до этого места здесь река течет и вон оттуда издалека от самого пойдем вот так прям по реке, по воде Босиком посмотрим. Вчера мне посоветовали просто походить по реке, потому что был э, обрыв и его размывает с каждым годом, то есть, ну, с тех времен, там, когда эта речка, там, когда здесь селились. И это все падает туда в реку. Похожу, посмотрю. Вода мелкая, там чуть по колено. Может, что-нибудь найду. Если найду значит в это видео уже снял пока я иду хотел рассказать такую штуку как-то давно когда я еще только начинал загружать видеоролики на свой канал <coughs> и пробовал всякие аватарки ставить ну и одна аватарка мне понравилась это ну там какой-то символ скифовский я уже не помню, что за картинка. Просто понравилась мне. Я ее поставил. И с Украины какой-то человек очень сильно ругался. Писал мне якобы там, что ты себе ставишь такие картинки. Да у вас в Сибири вообще там скифов не было никогда. Я, честно говоря, о них ничего не знаю. О этих скифов, О скифах. Ну и просто картинку эту поставил, потому что она мне понравилась Ну как бы не придал этому значения, но он там что-то сильно много мне писал, ругался И со временем тоже так же само, как и сейчас До сих пор экспериментирую И сейчас вспомнил просто Почитал вкратце историю И мне попалось такое описание Вот эта речка, на которую я иду она называется Бузим находится в Сухобузимском районе Красноярского края она протяженностью там что-то 124 километра что ли впадает в Венесей вот ну и написано в этой выдержке что по этой реке ну где конкретно не написано же нашли курганы то есть Захоронение скифов сибирских. Оказывается, они у нас тут были. Это я к тому, что мало ли. Это если этот человек, который там так был недоволен моей аватаркой. Если слышит, пусть знает. А если не верит, пусть в Яндексе наберет. Аватарки той давно у меня нету. <coughs> Потому что почитал там на Ютубе, что даже когда аватарку загружаешь, ее нужно подписывать. Ну словами соответствующими ну, э, видео а, летает вокруг меня дойди отсюда бля и вот я все экспериментировал до сих пор экспериментирую сейчас у меня там стоят на аватарке просто монетки золотые ну и картинку когда сохраняешь на ноутбук ее нужно подписывать соответствующий на соответствующую тему то есть вот так вот. Все, сейчас подойду. Грязи много у нас. тут. Дождь лил и льет каждый день. <как> вот. Ну и правда это неправда. Но описано на сайте Сухобузимского района, что скифы тут были. А где на протяжении 124 километров. километрах, конечно же, никто не знает. А если кто знает, тот никогда не скажет. Все, пришли. Сейчас будем лазить. Смотрим, не переключаемся, не забываем ставить лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Поехали. Вот и речка. Сейчас смотрю, народ идет, он оттуда здесь вот так переходит с ведерками Грибы собирают в тех лесах Сейчас посмотрим здесь Вот раньше плиты лежали, их весной льдом растолкало И вот так плиты лежали Здесь постоянно полосы стирают все Ну и сейчас вот это вот место походим и туда по реке пойдем вниз ну, люди за грибами пошли или за ягодой. А я вам такую находочку нашел. Прямо здесь, возле берега. Какая-то бижутерия. Не стал снимать, неудобно снимать в воде. Вот такая штучка. Все, погнали дальше. Есть еще находочка одна. Как бы вам ее показать. Сейчас я сумку положу. Вот так. Кыш отсюда, блядь. Будет фокусироваться, не будет. Короче, такого я еще не находил монетки. На одной стороне. Герб советский. Не видно, что написано так на виднее а на другой стороне ленин походу с рукой вверх утянутой вот возле бережка прям вот такая монеточка погнали дальше с телефоном ходить не буду потому что Неудобно вообще в одной руке металлоискатель держать. Я э, резинку не поставил, где наушники. И поэтому воду его ложить не могу. Так бы, конечно, можно было бы и с телефоном походить. Прибор, чтобы можно было воду бросать. Ну, пока как-то так. Смотрим дальше. Вот такую штучку нашел. Значочек какой-то. Значок, не значок думаю какая-то военная наверное штучка здесь даже петелька есть вот такая штучка дрючка Да. Ну, реально что-нибудь еще что понимаем. я заколебался. Вот такую яму выведу. Сейчас уже ее опять камнями заметет. Камни кучу нагреб. Не могу ничего вытащить. отсюда ебты блять здоровые какие ушел я короче с речки пошел домой взял лопату решил походить по этой большой траве и попался мне один сигнал мне их много конечно попадалось шмурдика всякого насобирал алюминия Сейчас покажу сигнал 88 90 Прям на тропинке Здесь тропинка старая шла Сейчас попробуем выкопать Так, сейчас серединку найду Сейчас обкопаем. О, давно я так не копал с камерой. Ну такой сигнал можно покопать. Опа. Смотрим. Сигнал что-то упал. Сейчас. Поставлю лопату Так, видно вроде Что-то я подустал сегодня По воде лазил, там ямы большие копал Что там железо бьт? Ладно, железяка какая. Нет. Хринова. В траве. Искать. Зря снимал. Две копеечки. Видно там не видно. Сейчас вот так попробую. Я вот вообще ничего не вижу в телефоне. Две копейки. Ну классная вообще. <coughs> Попадается же, блин, все равно здесь на поляне. Орел крыльями вверх. Капустою называют. Или царица полей по-разному. Вот такая дулечка. Сигнал хороший. Такие сигналы редко попадаются. Вообще редкость. Если показывают 89-90-91. Катушку вверх поднимаешь. Если сигнал остается, то есть ну, повыше так от земли поднимаешься, сигнал хороший остается, можно не копать даже. Обычно это крышки, банки консервные. А тут сигнал хороший, катушку приподнял, сигнал пропадает. Ну, почти был уверен, что мне так бы снимать не стал даже. Вот такой монетосик. Походим еще, посмотрим. Кто-то прямо тропинки потерял. Здесь раньше река текла это все была река, когда она большая была, сейчас она уже почти высохла. Ну как почти высохла? Сегодня видели? Я по ней ходил. Мелкая. Все. Попробуем еще что-нибудь найти. Оставайтесь на канале, ставьте лайки, не забывайте. Один значок такой я уже находил. Вот еще один. Даже с этим, по-моему. Да, с иголкой целый. Так может лучше видно. Угу. А тут у меня без иголочки был, без защелки. Вот, вот он какой бодренький. Ленин. Золотой. Но все равно нормально. Попробуем еще что-нибудь поискать. 10 копеек. 61 год советская 10 копеек 61 до да? 61 год и еще один сигнальчик и сейчас оложу такой же самый как это 10 копеек короче здесь рассыпуха. Я скопнул прям на этом на скате. Сейчас посмотрим. Блин, камеру Что-то есть Что-то упало Ну-ка, сейчас глянем Ну, шляпа какая-то Вообще, похоже копеечку на советскую. У меня они так хрюкают. без Ну, в траве вообще херчем найдешь Или провалка какая -нибудь. Нету нихрена. Ну-ка. корочит паша весь хрипит Я говорю, у меня так копеечки советские хрюкают нету ничего блин ка паузу нажму пока а, как и говорил копеечка Малюхонькая Год я не увижу здесь точно Да Не увижу Так, еще один где-то сигнальчик был Сейчас еще посмотрим Камеру бы мне как-нибудь поставить Опа Сейчас будем камешек ломать Вот это вот... Тоже похоже на что-то советское Хлюкает Значит копейка Да Копеечка. Только они у меня такие звуки издают. Херовые. Эх, блять. Ну ладно. О! Копиндосик. Все равно находки. Как ни крути. Хоть и беспонтовые. Но... Опачки. Что это еще? Щит. Может что побольше. Это уже не копейка однозначно. Это не копейка. Ну да. Это не копейка. Это две копейки. Две копеечки. Я только говорю, копейка так хрустит вся. Две копеечки советская. Ну кто-то.. О, еще есть там. А, вот она, прям вот лежит. Еще 10 копеек. Еще десяточка. Ну-ка. Ну, ну кто-то здесь упал, блин. Короче, здесь всегда хера. И здесь вот это а, это мое кольцо блин ну. я думаю что пищит -то? вроде в земле пищит так ставлю пока паузу сейчас откопаю кусочки короче кто-то походу здесь сидел вот на этом месте здесь как раз вот такой съезд Скат и кучка монет Ну, правда, ничего интересного Сейчас будем копать Разрывать камешки Эх, блин, цари бы так валялись Так Наверное, видно Вот так, чуть-чуть приподним так. Начнем с этого Ямки закапывать ну, Наверное, либо 10 копеек, либо 2 копейки Потому что копеечка у меня бы сейчас здесь пердела Да, 10 копеек Кто-то звонит, блин. Алло. Здорово. Копаю монеты. А вот возле речки. Зачем? А? Ага. Через минут двадцать. А сколько время сейчас? Что-то поздно собрался. Ну сейчас я приду. Ну давай. Так, показал, да? А, хотя, что я показал, 10 копеек, 61 год В 61-м году кто-то здесь падал, бля Так, еще один Это, походу, копеечка Хотя, хрен ее знает Тоже из той серии Из той же серии Оп! Оп! Упала опять, блядь О! Еще 10 копеек Тоже наш 61-й год Эх. Смотрим дальше Да, место. Это, по-моему, копейка, нет, тоже, наверное, 10 копеек или 2 копейки. Две копейки. Ну. Две ну. копеечки. И последний камешек. Тоже, наверное. Ну, подхрюкивает. Может и одна. Ушечка Точно одна копейка Одна копеечка ну. Маленькая Эх, ⁇ пта! Мне интересно так совсем. Советские монетки. Они мне не особо нравятся. Единственное, мне нравится желтые собирать. Желтые советские двушки, трешки, пятачки. А эти черные. Так, ну что, еще на маленько похожу. Я пойду, позвали меня, за груздями поеду Грибочков надо порвать Короче, снимать не стал Думал, такая же очередная, там десяточка, или копеечка, или двоечка А здесь вот такая попалась мне Таких я не видел Десять копеек Такая вот, интересная А здесь вон что Наверное, не видно показать-то? Вот так, моя эскасе Короче, я своими слепыми шарами присмотрелся Написано 1917-1967 Вот здесь вот Сейчас, блин, может как-то по-другому ее снять Но таких я не видал копеек мне все выпадаются одни как, как одинаковые то есть это вот такая интересная десяточка